Перейдем к событиям на Украине. Под руководством Порошенко и Яценюка страна неудержима на полных порах, ставя практически мировой рекорд по скорости движения, идет к финансовому и экономическому краху. Последним подтверждением этого стал закон, принятый Верховной Радой, о введении моратория на выплаты по некоторым внешним кредитам. Одна из целей этого закона отказать возвращение России долга в 3 миллиарда долларов. При этом Киеву, похоже, невдомек, что кому бы Украина не отказывалась платить по долгам, это наносит мощнейший удар по ее собственной репутации на мировых финансовых рынках и по ее финансовым способностям. То есть пытаются навредить нам, а вредят сами себе, что, впрочем, вполне в духе нынешнего киевского руководства. Рассказывает Владимир Рудаков. Да, то, что... Украина предпочла одиозный путь да, к дефолту. Очевидно, Киев рассчитывает, что своим решением он сделает хуже России. Однако киевские власти, похоже, не понимают, что больнее всего все-таки бьют по самим себе. Ведь западным кредиторам не столь важно в отношении, кого именно не выполняет своих обязательств Украина. Гораздо важнее, что она их не выполняет. А значит, в один прекрасный момент может обмануть любого. Конечно, решение о невозможности, фактически платить по кредитам, по евробондам, часть из которых, держателем части из которых является Российская Федерация, означает фактически дефолт. Другое дело, что даже этот дефолт, он сделан очень, так, знаете, с такой украинской хитрицей, что вот России мы платить не будем. А Европа нам даст новые кредиты, благодаря которым мы сможем рассчитаться по текущим кредитам, по текущим кредитным обязательствам с Европейским Союзом. Цель авторов такого решения – шантаж кредиторов. «Соглашайтесь на наши условия, иначе платить не будем», написал у себя в Фейсбуке бывший украинский премьер Николай Азаров. Он называет это решение явной глупостью, потому что этим, по его мнению, кредиторов не испугаешь. Последнее заявление очень противоречивое, которое сделала Верховная Рада и правительство Украины. Вроде бы они говорят о частных заимствованиях, но в то же время намекают на то, что они не собираются гасить долги правительства Януковича. Это выглядит практически как отказ большевиков платить по долгам царского правительства. Мы займем максимально жесткую позицию в этом случае и будем отстаивать наши национальные интересы. При этом похоже, что последние решения киевских властей начали беспокоить не только Россию. Даже в США, где последние полтора года правительству Яценюка раздавались весьма щедрые авансы, начали звучать и трезвые голоса. Украина в настоящее время рассматривается как страна, которой нельзя доверять. Через год после избрания Петра Порошенко президентом и через шесть месяцев после приведения к присяге нового законодательного органа, Украина остается страной глубоко погрязшей в политическом и экономическом хаосе, написала по этому поводу влиятельная американская газета New York Times. Говорить о том, что Украина находится в преддефолтном состоянии, можно только из желания соблюсти юридическую корректность, потому что на самом деле страна уже находится в состоянии дефолта. Украина уже более года, полтора года э, финансируется только за счет э, иностранных кредитов. То есть, по большому счету, внутреннего ресурса для поддержания финансирования государственных расходов не существует. Внешний же ресурс в виде западных кредитов явно мельчает, так и не став тем золотым дождем, на который так рассчитывали в Киеве. Задачи вытащить Украину из, из экономического кризиса в принципе не существует. И Запад никогда не ставит задачу доноры западные, кредиторы, МВФ, Всемирный банк не ставят задачу за счет своих денег, за счет своих рекомендаций, советов. Вытащить полностью страну из кризиса и вывести ее на какой-то уровень. Деньги МВФ, деньги западных кредиторов это деньги на стабилизацию, но никак не деньги, которые помогут Украине там, совершить какой-то рывок, скачок, развитие какое-то. Решение о дефолте существенно снизит возможности Киева пользоваться кредитами международных финансовых организаций. Украинскую экономику ждет просто катастрофа. Потому что кроме красивых слов о необходимости евроинтеграции, Европа не собирается давать большие деньги Украине, те же подачки, которые были даны Брюсселем и Вашингтоном, они рассчитаны ровно на то, чтобы рассчитаться по предыдущим обязательствам. Сейчас даже этих денег никто давать не будет, потому что э, все прекрасно понимают, что это деньги, которые выбрасываются в никуда, они никогда не будут возвращены. Государство это все равно не уцелеет. Вот, смысла его финансировать нет никакого. Его поддерживали американцы, только для того, чтобы кстати, получить небольшой временной люфт в противостоянии с Россией. Похоже, бывший президент Виктор Ющенко раньше других начал догадываться об этом. Украинский вопрос надоедает миру. Мы уже даже не вторые и не третьи на повестке дня. От Украины начинают отбиваться, как от назойливой мухи, посетовал экс-президент в интервью «Украинской газете сегодня». Более трезво на Западе начинают оценивать и ныне действующих киевских политиков. Например, того же Арсения Яценюка, резко теряющего поддержку и со стороны своих бывших соратников, и со стороны населения. Меньше чем за год его партии Народный фронт упал в пять раз, с 22 до 4 процентов. По данным общественного опроса, его партию поддерживают только 4% населения. И сейчас даже надежные союзники Цуника, к примеру США, начинают волноваться за его политическое будущее. Написал по этому поводу германский еженедельник Тагис Шпигель. Причина падения популярности правительства – стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация, которая в результате грядущего дефолта еще больше осложнится. Еще одна причина – явное расхождение предвыборных обещаний с делами. Обещали э, людям, стоящим на Майдане, и своим западным партнерам о том, что будут бороться с коррупцией. Борьба с коррупцией привела, что коррупция выросла. С олигархами будут бороться. Экономика а по-прежнему зависит от олигархов. Место... Реформ люди борются с памятниками. Вместо новаций люди переписывают историю. А заодно набивают карманы. Даже на Западе уже обращают внимание на то, что на фоне фактического дефолта Украины президенту страны Петру Порошенко удалось увеличить свой годовой доход как минимум в семь раз. Как сообщила со ссылкой на декларации о доходах главы государства за 2013 и 2014 годы британская вещательная корпорация BBC, если в 2013 году Порошенко задекларировал совокупный доход на сумму более 51 миллиона гривен, то в 2014 году уже 369 миллионов гривен. Можно не сомневаться, по итогам дефолта 2015 доходы украинского президента, да и не его одного, только возраст.